Регистрация идет, больно было? Да. ай -я -я. Ай! Мне больно. Сейчас еще больно. Если хочешь, поплачь. Ай-яй! Смотри, хранилищики восприняли. Трогать. Все, собственно. Да. Не волнуй, да? Вы чувствуете мой конец игрушки, что-то по встрече трогал, смотрите. Сопротивление, да? Вот чувствуете, вот из этого места. Так. Это бабушка, я вылезла через два раза. И то все годы, день уже четыре года, у нее боли нет. Фейсбук мой, посмотри, там бабушка плачет, а Ааа, -а, 18 лет каждый день болит коленка, А Алисия 2 дня, 2 дня не болит. Здесь вообще не Центральная вот это. Шесть. Вот один поставил. Вот здесь дверь, а туда поставил. Страшно. Она, Она просто мне не доверяет. Мне чуть-чуть было неприятно на входе, наверное. да. Первые три. Я Первые три. Бабочкой? Ага. Ну, я не знаю, я же. Долга. По Ради Поработал? Все хорошо, Ну, примерно мне Может, когда я делал, он у меня Да, вот. Сейчас мы расслабляемся, и я более поле хорошо работает. Просто, просто, просто, просто. То есть там просто про течение? Там Через просто кучу? очень быстро кровь выходит. просто Капиллярная кровь, выходит. Капиллярная а, кровь, капилляр? кровь быстро выходит, да. А вы много. Очень много выходит. Да. Сколько просто? Нет? Ну, банка же. Награждение господина эскадром Косимова за профессиональные связи в распространены традиционной китайской медицины. Я учился много где, у меня своя школа по костоправству, у меня огромный опыт обучения по всему миру. Вот это обучение, той манере, которую ведет именно доктор Томас, это просто удивительно. Такого я еще не видел, он просто дает тебе то, что работает, он не дает тебе все. Он дает тебе конкретные выжимки для решения самых распространенных заболеваний. Удивительный подход, удивительная результативность. Мы разобрали очень много пациентов, мы пригласили людей, и мы увидели результат мгновенно. Люди в восторге. Да, вот, например, одна женщина 5 лет не спала подряд больше 5 часов. И вот она мне сегодня пишет смс, что впервые за 5 лет она спала, в 9 вечера заснула, в 10 утра встал В 13 часов она спала без перерыва. Да, то есть это вчера поставили, по-моему, 4 иголочки. Центр восстановления здоровья Касимова Искандера в Ульяновске. Мы однозначно будем это применять. Спасибо большое, спасибо большое, доктор Томс. Спасибо, что вы есть, спасибо, что вы в России. И спасибо, что вы делитесь своей мудростью с нами. Я очень благодарна доктору за то, что он нам смог донести именно философию китайской жизни и китайской медицины. Теперь мы понимаем уже, как ставить иголки, как ставить иголки правильно в несложных случаях, для того, чтобы помочь нашим пациентам, оказать быструю и эффективную помощь. Китайская медицина меня очень сильно удивила. То есть за счет иглотерапии, за счет постановки игл можно решить очень много проблем. В общем, я очень сильно благодарен, то, что я сейчас нахожусь здесь и то, что я прошел это обучение. Большое спасибо доктору Томасу. Пожелаю вот. крепкого здоровья и долголетия. Спасибо вам огромное, доктор Томас.